Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала с вами заново я, Серый Кролик Ну здесь уже <свечу> большую часть клеточек мы уже убрали На сегодня мы вот прокинули вот такую клеточку Киса помощник а Прокинули клеточку Жинка уехала в Могилев с детьми, бабушки Ну а мы будем дальше заниматься разбором во всех этих клеточек Здесь мы еще нормально убрать не можем этот шифер Потому что немножко все это примершее к земле вот нам еще кусочек работы такой остался. Так, друзья, кто-то мне спрашивал по поводу освещения моего крочатника. <coughs> сейчас мы вот свет не включаем. Света там сейчас нету. Здесь вот одна розеточка. Вот так сделано. Здесь вторая. Все, заходим. Там света у нас нету. Сейчас закрываем за собой. Кисло не они прижмутся. Вот, фонарик я не включал на своем телефоне. Как вы можете обратить, сторона та солнечная. Ну, то есть... Вот там, это все солнечная сторона. Через утеплитель немножко пропускается света. А вот где мои крольчихи глупые вытаскивали этот эм, утеплитель. Вот здесь вот так даже получается. То есть, понимаете, он кто-то еще большой понимаете? Эм, практически даже лампочки не надо. Ну, сейчас пойдем в свет включим. Так, включаем свет. Раз, два. Дверь закрывать пока не буду. Но она не нужна. Так, сразу. По поводу, мне советовали сделать более жесткую сеточку, то есть из деревянных брусочков. Оставляла себе для эксперимента вот такой направляющий для гипсокартона. Ну вот, посмотрите, вот так оно держится. Вот я немножко сейчас делал бы. Здесь сеточку нужно уже выровнять, потому что кровлики бегали поверху. Вы можете обратить внимание, вот здесь вот так. Ну, немножко жестче стало, но хочу еще пустить по краям. Так, посмотрим, что у нас здесь у нас по этим, по малышам. Малыши, малыши. Они родились 10 числа. Сегодня у нас как 17-18. Ну давайте вот. Раз, два. С... Тише, мамка. А то сейчас 4 Три, четыре, пять и шесть. Вот так. Вот такие карпозики нам назад ложим. Два темненьких каких-то. Остальные все светленькие. Мамка нервничает. Быстника моих пока. Пока она не чухалась. Все, гнездо. Всё. Посмотрите. Блин. Паскузино. Малыш, ты куда? Здесь вот две девочки уже отсадил. от Открочат. Мамки убегают. Молока уже нету. Кроликом 35 дней. Молоко пропало. Поэтому вот здесь одна у нас сидит сейчас, беленькая, и там другие клеточки. Этим еще сегодня нужно прощупать, посмотреть. Может уже лучше наложить и маточники. Здесь вот еще Дурында сидит с детками. А вот эти детки уже остались без мамы. Как видите, все. все. Посмотрите, кто забежал. Здесь у нас две мамы стало. Две мамы. Вот эта мама не отсюда мама откуда-то мама блин что тут не все напуталось ты тут должна сидеть а ты здесь не должна сидеть мама Аня. мы тебя идем на отдых а куда тебя на отдых посадить давай сюда все Надкорм. откорм. Потому что вот мы ну, посмотрите, вот эту, э, 3 килограмма в полгода я оставлять на племя ну, само собой не буду. Та же самая, как эту белую девочку. Все, хватит. этих, посмотрите, еще как бы более-менее, но ну, они емкие, а тех, ну и нафиг. И вот это не будут оставляться на племе, все. Ну, рыжика, конечно же, пожалеем, друзья. Рыжика оставим, что у тебя прилипло, какая-то какашка тут на голову. -то. Так, надо фонарик включить, наверное. Так, там уже начинаются разборки. Его фонарь включили. Это а еще без фонарика, понимаем. Здесь все, малыши, без, без мамки. Здесь у нас девочка. Там пускай они плохо Все полезно для здоровья. Так, здесь она тоже одна, но эту это буду оставлять. Здесь тоже одни. Ну и здесь мамка. Покажем сейчас пацанов. Так что нужно ехать в город обязательно покупать. Во-первых, вот здесь сторона заводская. Но она все равно колючая поэтому очень удобно будет вот такую штучку пустить по крайней мере и пальцем мы точно нарезать больше не будем вот я не выручу что это идеально но так ну где вот тут? тут бьется Ну кто тут бьется кто бессмертный так сейчас ходим посмотрим что у нас дальше ну, так, новостей практически нету. На воскресенье собираемся на город Минск, если все хорошо. Вот, как вы видите, вот здесь вот у нас вот так утеплитель. Заново немножко нужно заложить. Или наоборот, сейчас на лето хочу, чтобы два окна было, наверное, более-менее таких свободных. Мальчику слышно, девочек. Было свободно, чтобы больше поступало свет, и мы могли экономить на электричестве. Я не думал, что так пенопласт пропускает свет. Даже, знаете, ну, вот так прикольно. Так, идем дальше по хозяйству. Но по хозяйству уже белить тут надо, чистить надо. Сегодня, если все хорошо, едем в город Бобруск за новыми поросятами, потому что нами мало. Да, хунтили? Вам будут новые еще свинтусы. Да? Что ты такое ничто ешь там? Что? что ты там такое ешь, а? Уже да, что мы будем приобретать? Не знаю, получится показать или не получится, но постараемся, не обещаю. Садик там свой немножко побелили вечером. Блин, тут еще куры непонятно на инкубатор. Рассчитывали, что уже заложен яйца. Как-то не получается. Попросили у одних соседей, у вторых соседей. Ну, вроде все окей. На воскресенье будем закладывать. Я даже не знаю, знаете, такую идею интересную. А в какой день ложишь, залаживаешь, закладываешь яйца? Вот где яйца? яиц. Нету. Нету яиц. А здесь только одно поклажа. А здесь даже и поклон нет. Ну кто? Кто жрет яйца, а? Кто жрет яйца? Кто мне ответит? А? Паскуды, блин. Вот это мне нравится, китайской это. Вот такие надо курок зажидать. Ест мало, они большие крупные яйца. Одним словом. В какой день заложил яйца, в такой день она и вылупится. Заложил воскресенье, будут воскресенья. Заложил понедельник, будет в понедельник тебе цыплята. Так что, если кто-то еще это не знал, как я, например, пользуйтесь. Будем пробовать в воскресенье залаживать, чтобы на воскресенье получить цыплят. Ну, таких глобальных новостей больше у нас нет. Были бы бабки, мы бы, конечно, бы строились. Ну, знаете, с бабками дурачок построиться, а вот без бабок что-нибудь сделать. Это, конечно же, интересно. Так что будем покупать сегодня свинок. На воскресенье поедем покупать кролика. А, так, что еще? Ну, остальное, работа, работа, да, работа. Ну и что тебе показать? Да кому ты, вот, вот честно говоря, кому ты нужен? Кроме нашей семьи, а? Барбосты. Барбосты. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр, за вашу подписку, за ваши комментарии. Всем счастья, мира и добра.